И всем снова здорово, ребят! С вами я Ванек. Мы с вами продолжаем проходить Saints Row 3. Saints Row 200, третья часть. Халк, Омар, Сун, Варфус, Байк, я поставил специально без музыки, чтобы вас не смущать. Извините, ребят, я тут параллельно ем куличи, забиваю все это кофе. Да, автомойка. Долларовая автомойка. Или золларовая. Так, стоп, на Е. Гардероб. Два личика, святая святых, очный личик, блин. Или нет, личика, ну. А если нет, блин. А где это мы? стоп, это мы у Займаса что ли, или это мы у этого? Нет, мы, наверное, скорее всего, не у Займаса, а скорее всего, в этом, в доме этого. Гаражик. Сейнс Крузер, Сейнс Форс, Блоди Кеннис, Найт Блейд, Генки Бална Пульта, Торч, моя любимая машинка Торч. Е, yeah. а... Стоп, мы где... Yeah. Так, стоп, она. Тап. Нет, смертельно, драк 31 не будем, пожалуй. Мы пока что не все тут, не все тут купили, что могли бы себе купить. Мы, например, вот это вот дом не купили, это здание не купили. Так, первым делом, пожалуй, я знаю, что дальше будет, по идее. Я на горе себе у машины установил. Для чего специально? Не знаю. О, блин, ну, светильники, конечно, зачетные тут. Я не всю тут недвижимость купил, и это факт. И это факт, по факту, я всем вам, наверное, раскидал, что я не всю недвижимость тут купил. Нет, тут, пожалуй, пока что... Так. Пока что мы сходим с вами сюда на тигров на тигровый скор. Ай! Бин, Бин, Бобин, Барабеков. Явный тигр! <свист> явный тигр! Не, это был явный тигр! <свист> Ай! <свист> Вход в запрещенный район. Вот этот вот, кстати, мужик тут, он... Прикольный. Вот этот вот с... -э Она... Машинку это заносит немножко в... Вот если ты вправо ешь, то вправо заносит а если влево, то влево. Заносит немножко. Sure <гас> так мой же браток спецназный. Hey, а <гас> а ты очень милый тигр <крой> <ntil> <на parler> escape, я не могу это спасись, не могу я не здесь. отвезу тебя в зоопарк Ай, в новосибирске наш тут много наш новосибирский зоопарк тут очень много зверей Туна. на Angel за это ответит все пройдено короче тигринный скор второй Родина, 4 400 бонуса, 29 уровень, не знаю, 42 контроля района и 126 мне баксов идёт. Смертельный драк 31. Занимаемся. Night, up, uh -huh, Breyer, can... <связь> сам, провозглашу... сам провозглашенный ходячий Апокалипсис. into a Loverjack match from hell. All right, Bobby, you know, this is a classic matchup. Amazing! If that referee keeps his eyes outside the ring for one more moment, I'm afraid it's all finito for Angel. Uh -huh. So where were we exactly? Well, you know, the fact that these two are tag team partners really adds another layer to the whole dimension. They train together. They know what to expect. One wrong move can end. Невероятно! Лучидор Выкинул за Ангеля за рин! Люди Лучидора метель тебя сейчас. забрала. О, боже мой, на Я что у меня такая резня есть. Я рад, что я скачал эту игрушку. И, именно Saints третья часть. Именно третья часть Saint Row. Рад очень сильно. Килбэн, видимо, несчастлив видеть это. Ребята нападают на Анселя. Да, гляните кахилю. так могу хоть эти э э так, в этой Оо, Тим Это было на О, убил Эдди. hope Килл Бэйн Эд Так, а где моя... Где штука? Пизуар! Пизуар не молочал! Не Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ах, десять ударов! Он выкинул Килленса, Ринь. Стоп, он опять на Рим поднялся. О, <laughs> <laughs> no If the <laughs> butcher doesn't start using those weapons, the audience may riot. <laughs> oh. oh no, volume <laughs> big. <laughs> Три, четыре, я жму на правую. Оу, это было больно, так. Вот начинается. Эй! Эй, невероятно! Все, супер рунд Надо Она так радуется, блять. НОКОЛ! Эта игра не перестает меня удивлять, че это слово. ай яй яй яй На Спейс! Она опять что-то делает! Этот же фронтовый удар! На е! Она Раз, два, три, четыре. Это было больно, ребят. Это реально было больно, ребята. <свистит> Это больно. Все, распись. <свистит> Она поразила Киллбейна. Готов снять свою маску? Я... Я... Не могу дать себе секрет. Ай, маску не сниму, блядь. Так, снять маску с Килбена, ну или пощадить. А, наград кулака по качеству, ну... Сарфи маску с Кюлбэна, короче. Вот они. У, вау! Это Эдди Килбен Прайер! Так выглядит Килбен наш! У нас новый чемпион этого ринга, святая Дева Мария. <свист> <слых> <клыш> Не, ну мы, конечно, с вами сделали по факту. Разъебашли Эдди э э э э э Килбен Прайра, Можно было бы, конечно, почтить, но нафига нам это... Да блин, начиная репутация тут. Сделать, чтобы все это было в огне. Горело. Смертельная драка 31. Пройдено. 16... 17 600. 30 уровень плюс 15. Предмет маска Killbane. Теперь вы можете носить маску Killbane. А что было бы, если мы выбрали другой бы? Ушло. Как по ним я проходил за столом, раз? Он мне деньги что пришли. С того 133. 138, то есть так. Это что, неизвестно поставить. Это не, неизвестная собственность, наверное. Или... Во, можно вот это вот с маски и болты Джей купить. И мы, пожалуй, его купим. Это здание. О чем мы тут дело Это же рассадник лучше дорого, блин. Аннигилятор 8 патронов. Болты и смазки для бандлтов, я уверен. Я надеюсь, что это именно то, о чем я подумал. Это не то, что... И в итоге будет получено то, что вы купили болты и смазки. И это эротика. Хотя пофигу. Болты <сос Fa> <сос> <сос> смазки болты Джей за тысячу баксов. Купим мы. Аймбай. Так, сейчас. Продолжаем город, короче, скупать, ребят. Это можно сюда сходить, отсюда сюда сходить. Так, не, ну, вот в эту механику сходим, короче. В механику надо будет зайти. ай ай ай ай ай ай Стоп. Я вашу машину реквизирую, хорошо. Вы только не особо не парьтесь насчет этого дела. Я просто вашу машину... Возьму, поеду, поезжу на ней. Ну, то, тем более торч машина. А торч машина очень крутая. Я вам вот так хочу сказать, ребят. Реально, торч очень крутая машина. Тачка просто огонь, пушка, бомба. Огонь, бомба, пушка просто и все Тут есть.. Секс-кукла пирсон. Пирс, я нашел еще одну из твоих игрушек, ну, но... Пирс, мне за это честно говоря ответь сейчас за это. Не, ну обожаю этот, просто, просто обожаю эту машину, эта машина одна единственная из которых мне попадался, которая самая клевая. Реально фига нам братки зомби, ребят. И нафига на ну, прикиньте вы такие проспаетесь, они а бац ваш сожрали блин это мастерская она ну денежек стоит и починиться мне надо было бы нет даже перекрась перформанс титаль за цвета цвет кузова эм, рисунок один так рисунок второй, м эм. Не, ну, оставим это, это сделаем черным таким, вот таким вот перламутровым. Цвет кузова, цвет накладок, металл, а нет, это, а, ну, цвет кузова, э, рисунок 2. Ну, какой-нибудь вот такой вот, опасный. Вот такой вот, вот такой вот, блядь. Перламутровый рисунок, пускай будет за 50, ага, ну у нас, полага, есть пока что деньги. Металл, ну мне кажется, что резина смотрится потемнее и поприкольнее немного, ну и вот, цвета оборотов, металл. Пускай тут, ну, не ржавеющий стиль эм, Тонировочка, очкам Да, будет, ну, немножко такой вот темно синяя краска Вот такой вот цвет интерьера Так, а, не, ну Цвет сияния Фиолетовый день за 100, а, э, ну, назад Так, перформанс, деталь кузова Так, деталь кузова, так Крыши а, нет, это крышки. Да, это тут. 4, 3, 2, 1. Ну, короче, тут можно разгуляться. Передний бампер, глушители, крыш фары, зеркала, задний бампер, крыши. Крыши, вот. Мне вообще не нужна тут крыша, поэтому на трёх ставим. Пока вы обтекатель. Эм, ну, пускай будет вариант третий. Но... Спойлера не надо мне ну нету тут эм, картинка один так вариант шестой вариант. так а хочу это чуть меняет ладно ладно пофигу гараж Эх, криминал не, на эскейп назад, принять, окей. Ну, продолжить игру с этим торчим темным, темно пиолетовым торчем. Нужно эту мастерскую было, будет купить, короче, как-нибудь. Даже, даже, даже не как а просто сейчас купим и все тут. Пребывай серию Джобс за 5 косарей, ага. А это, а я что хочу тут и делу-то. Это мое место сейчас. Я тут купила, я тут босс. Я от команды, короче, блядь. Так, на тап. И вот это вот, в иглы расе, тоже надо бы мне съездить, ну. Но... Я сюда, собственно, и хотел первым делом съездить. Ага, ребят. Ну, деньги, собственно, тратить негде. Я скупаю недвижимость, потому что тут очень сильно хочу недвижимость, себе скупить всю, всю недвижимость, всю недвижимость, вот реально, вот всю. Вы где видели еще такого жадного? Ну, конечно, я утрирую, потому что, ну, кроме меня жаден много. Кто-нибудь, вот кто-нибудь еще, кроме меня, знает, ну... Жаден таких сильных жадин, которым очень много надо. Иглы расти, ну, за 5 тысяч, ну, у нас 128 тысяч просто. Ой, извиняюсь, ребятки, опять. Кто-то звонит. Алло, извини, я не позвонил, но я дома. Да, это я. Здравствуйте, Гай. Да, да я маму ждал. Ну да. Мама нет. Сегодня не дома. Ну ладно, а чё... Поясню.